Доброе утро. Доброе. Че, пойдем задание делать? О нет, кого-то убили. О нет, выключили свет. О нет, а вдруг убийца подойдет сзади.